Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Катя Бабаева, я MLM предприниматель Сегодня бы я хотела оставить отзыв, отзыв о консультации с Виктором Бандалетом. Консультация продлилась около полутора часов. И знаете, за эти полтора часа я познакомилась с действительно таким... Классным человеком, у которого, за которым действительно хочется идти, который действительно умеет подать информацию очень конкретно, я получила пошаговую, пошаговую инструкцию да, на свой вопрос, как же мне привлекать людей в свою сетевую компанию. Мне Виктор пошагово мне объяснил, с чего я должна начать, что я должна сделать для начала, чтобы увеличить, во-первых, приток кандидатов да, в свой бизнес. А во-вторых, он мне показал, как я могу зарабатывать не только на своей сетевой компании, но также могу зарабатывать на тех людях, которые мне отвечают «нет». И я очень рада, что... Я попала на эту консультацию, естественно, я буду обучаться у Виктора дальше, потому что мне очень понравилась та информация, которую он мне дал, и все вопросы, которые у меня возникали да, в процессе нашей консультации, все вопросы, на все вопросы я получила ответы. Я очень благодарна Виктору за такую консультацию, за очень продуктивную консультацию. Теперь я знаю, с чего мне начать и что мне делать дальше. Спасибо огромное!